Бонжур, дамы и господа, с вами самая объективная, самая честная, самая точная программа о франце футбол. FIFA прогноз, и ее, как всегда, ведем мы, Роман Полинсков и месье Игор Белоногов. Привет. Мерси, мерси, всем привет. Да, как вы уже... поняли, по нашему кривому языку мы будем сегодня играть в украинскую премьер-лигу. Ну да. На самом деле, французская лига у нас сегодня. Лига 1. Матч за первое место. Лиль против пассажей. Давай сразу пойдем к ставкам. Что-то да, как-то нам показывают. Так, что а показывают сказать? Показывают они нам, что ну, ПСЖ, собственно говоря, фаворит. Очевидно. 1.93, 1.88 и 1.90. Да, на Лиль дают вот 3.96, 3.80 и... 3.86. Причем винлайна прикольная линия, то, что они в ничью верят больше, чем в победу Лили. Uh -huh. То есть они все-таки думают, что Лиль забьет, либо не даст забить, сам не сможет. Типа 0.0.1.1 все-таки смогут. Почему так? Хотя Лиль сейчас идет на первом на месте. На первом месте. Ну там, по-моему, одно очко разницы. У посажений будет Неймара. Так что, ну, в целом, наверное, шансы есть какие-то. Вот. Не прям верят, но ну, вот что-то может быть, там, за что-то, не зацепь, какой шальной волк, может быть, как Волкан. Вот, Спартакол. самому себе? Неужели быть Да Бей своих, чтоб чужие боялись, да? Гениальная тактика от российской премьер-лиги, которая нет, к сожалению, ФИФЕ. Так бы мы, конечно, играли бы и Уралом, и Уфой, Химками, Тамбовом в Саранске. Ой-ля-ля, ты же был там еще в Саранске, Конечно. да? Ну, вот хотел бы еще раз побывать. Мы ну, уже в виртуальном да, мире, виду, мире, да? Виду. Ну, ты еще бы очки виртуальной реальности купил бы. Вау, я в Саранске. Нет, нет, в Саранске я не хочу, нет. Ну ладно, сегодня мы в Лиле, да? Езжу такой город во Франции. Да. Да, сегодня мы в Лиле и играем очередной тур французской лиги 1. Лиль, ПСЖ, борьба за первое место понеслась. Ну что, Лига-1 у нас врывается в программу, и давай посмотрим, кто в итоге окончательно займет первое место в чемпионате. Опа, как, видал сразу, видал. Кто, кто такой бешеный? Давид. А, этот канадец, я понял, слышал. Какой-то еще один Альфонсо Дэвис, как-то у нас канадский футбол начинает развиваться в последнее время. Ну, и спортс, канадцы живут. Да. Благодаря чему вы выросли? Благодаря ФИФЕ. Катал регулярно. Бамба. Ну, ты, ты, ты. <laughs> Классно. Пожалуйста, так, его. Так-так-так-так-так-так-так-так. И бьем поворотом. И добивать еще. Ой. Хорош. Хорош. Кто это? Кимбембе. Просто. Что за именование? Бамба, Кимбембе. -пен Подожди, пенальти что ли? Не правильно понимаю? <laughs> Игра рукой. Хорош! Что, от отмена похвалы, Ким Ким Бер. Хорош. Так, ну давай. Это первая пенка, по-моему, у нас в программе, да? У -у -у. А что ты отворачиваешься, я аж бью? Тоже... Есть. 1-0 с пенальти Лиль. Выходит вперед. Отмечаем. Навес. Так, головой. Выноси, выноси и на отборе. Нет, сохраняем. И Бьем парень. поворотом. Здесь на вас. Да, на месте. А, еще один был. Влады. И давай. Тех <с Гений. Вот такой парень. И вот так вот. В целом, достаточно простая комбинация. Ну, опа. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Есть. Почему он вот тут он стоит, такой тип. Я не умею идти ну, назад. Ну потерялся мальчик, что. А, все, убежал жене хваст. 1-1. <сцентричный> <сцентричный> Интрига в матче возвращается. У обороне как-то, к вообще мне нравится, как играют. А, ты вот прессинг включил, какой супер суперактивный. Нет, сейчас включу. И добороться, Надо добороться, ребят. Ну да давай, добороо... О, доборолся, вау. не не, не, не, не. Это, ты, это ты так фалишь, да? Так, ну, оборона по СЖ это, конечно... На сверхзащитно! ну-ка, пробей! Ну, сыграй. Хорош. <сélит> <сélит> <сélит> <сélит> Хорош. Мяч остается в штрафной. Мяч где-то мимо головы прошел. На угол не попал. И, и вот так понял. И не успел уйти в атаку. Но главное, защитил оборону 1-1, да. пока что первый тайм. Давайте смотрим статистику после первого тайма. Владение абсолютно одинаковое, по ударам. Я тебя конкретно так перестрелял. Ну, пожалуй, по отборам 7-2. Сверхзащитная тактика. Ты же сам сказал, это тренд Фифы 21. И сам же ее не пользуюсь. Я За Я Пассажа просто видел схему по СЖ, там, вил вот 4 фора, да, mm. какой-то всех защитник. Они no. так не умеют, наверное. Подожди, у меня, по-моему, тоже 4 фора стоит. Одинаковая схема, абсолютно. Задумайся. Ну а пока Игорь думает, переходим во второй тайм. О-о-о-ой! <связано> <связано> <Ой! связано> Нормально. Хороший вратарь, интересный. Подожди, что, что было? Можно повтор? Так, ну вот передача. Выводят один на один. А, ну очень черные, очень красные, от недосыпа. Но... вот есть туда. Нет, это... это вообще от руки, да, я правильно? Короче, очень интересный у тебя голкипер. Да, 2-1 и карди выводит пассажира вперед. Сверхозащитный. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> Я все-таки помню, что это была плохая ой, идея, ой, ой, ой, очень ой, плохая ой. идея. Вопе. Еще старые формации забивает, новые пока еще не показал себя. Давай, вот, ладно, давай. Я понял, что ты его никого И вниз, ну давай, побежал, бамба, давай, бомби, ну-ка, ну-ка, только не выдевал, пожалуйста, он тут, давай-давай-давай-давай-давай, родной. О, о, отлично, ударь, по центру ударит, конечно, ну-ка, ну-ка, ну-ка, решать есть. Решили, отлично. 3-2. Защитная тактика тоже работает. Хорошо. Так, ну, где туда тоже, что ли? Ну, вот, сейчас поиграем. Фу, все в автобусы ставили. <связывая> <связывая> <связывая> вообще не понял, что произошло. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну время то есть еще. Время есть, три минуты добавили. А, у тебя вратарь что, что? что Зачем? А, сверхзащитная стоит. Ладно. О, О, понял. Понял. Ну, <смех> давай. Ну, побыстрее можно, нет? Что, что он делает? Так, ну все, да? Ой. Да, вратарь пытался добежать, пытался, но не получилось у него это сделать, к сожалению. Давай смотреть статистику общую по матчу. Ну, я тебе явно перестрелял. Ну, да. Ну, владение себе... Во втором тайме забрал. Немножечко. Ну да. Ну, по отборам. голы себе, естественно, забрал. Да, по ты меня переотбирал, так скажем. Ну, Хороший такая. Плотная. Интересная. В целом, ну, битва лидеров, мне кажется, такое должна быть. Так что. Да. Да. Итак, 3-2 PSG все-таки выиграет да. и займет первую строчку в Лиге 1. Насколько это реально? Ну, я не знаю, ПСЖ, я, я уже говорил в начале программы, ПСЖ всегда флорит в чемпионате Франции, так что даже несмотря на лидерство Лиля, ну, это, грубо говоря, вообще ничего не значит. Вот, даже без Неймара, ну, ПСЖ, мне кажется, должен забирать. Но как? все равно хотелось бы, чтобы ну, Лиль бы. в этом году продержался подольше да. в, на первом месте э, в французской легионеры. Абсолютно так. Да. Ну, будем посмотреть наша ставка 3.2 в пользу ПСЖ, так что, если хотите, можете поставить как раз перед Новым Годом, пополните свой баланс, так сказать. Да, что-нибудь купите потом, какой-нибудь подарочек. Да. И, кстати, друзья, важная информация, обязательно смотрим, у нас же ВПЛ Боксинг Дэй начинается скоро, mm -hmm. Mm -hmm. естественно, под эту тему... Выпуски у нас будут идти теперь два раза в неделю скоро. Так что обязательно подключаемся, смотрим Boxing Day, смотрим остальные лиги. Там тоже будет очень много прогнозов. Это Игорь Белоногов. Это Роман Полинков. Для вас вели эту программу. Увидимся с вами скоро. Скоро с вами увидимся. Пока. Пока.